Наталья Сергеевна здесь правильно сказала, очень большую роль играют законы, и эти законы мы должны принимать, которые стимулируют процесс, процессы в обществе к улучшению. И вот на последней сессии я предлагал три проекта законов. Да? Если бы их приняли бы, конечно, там были недочеты, я не профессиональный юрист, но если бы парламент работал и аппарат парламента с благо, благосклонностью относился, бы, то эти законы подправили, там были небольшие замечания, и они бы прошли, и сегодня мы бы находились бы немножко в других условиях. Да? Потому что я предлагал, допустим, по тем же выборам главы две вещи. Уменьшить фильтр до минимального порога для того, чтобы люди могли этот фильтр пройти муниципальный. И второе, это разрешить выдвеж... самовыдвиженцам заявляться на пост главы Республики Калмыкия. По народному хоралу я предложил следующую схему. Выборы 50 на 50. Значит, по одномандатным округам и по партийным спискам. Сегодня вот те условия, к сожалению, которые у нас существуют, не позволяют гражданам активным выдвигаться в депутаты Народного Хурала, для этого они должны быть только выдвигаться от партии. А мы здесь, вот, Валерий Антонович, я, большинство людей вообще беспартийные, и мы не хотим вступать ни в какие партии, но при этом мы не имеем права выдвигаться в народных Хурал. Я считаю, что это ущемление прав граждан, и это надо исправлять, что я и предложил, но тем не менее депутаты согласовали. То же самое вот сегодня вообще прибивает партии, да? то есть на выборах в РМО оставили, и СМО оставили две партии, как вы говорите, да? ЛДПР и Единая Россия. Но по ЛДПР вообще смешно, это за уши притянутая ситуация, то есть фактически это выбор из одной партии. «Единой России». И это нарушает все возможные права граждан, которые представляют большинство. То есть сегодня партийных людей 2% от населения республики, от избирателей. Поэтому эти 2% не могут определять нам жизнь в целом. И мое такое мнение. Второе, вот о кризисе в умах, да? вот о котором я начал говорить, это основной кризис. Кто мы такие? Что мы за люди, которые сегодня регистрируются, а завтра отказываются, даже под давлением? Но ты, если ты имеешь собственное мнение, как мужчина, как гражданин, как родитель, как сын, почему ты на второй день отказываешься от своего намерения выставиться кандидатом в депутаты районного муниципального образования? Чего ты стоишь? Раньше старики наши говорили: Их эмдэ, э, э, э, э, э. <свят> да? вот такая простейшая фраза, которая э, характеризует э, суть ситуации. Чем так жить, лучше умри, не позорься. И такая же, эту же фразу я могу отнести к тем депутатам э, городского собрания, которые избрали нам э, трапезников. Вот чем так жить и так вот голосовать единогласно за помидора, лучше умрите, сложите полномочия, не позорьтесь, уйдите. Сегодня этот избранный гражданин нам устраивает день города, пир во время чумы. Вот в пятницу был, я уже говорил, видеоконференция, да, при главе, и там этот вопрос звучал, и Трапезников докладывал, что намечается... Большое шоу в виде карнавального шествия. Второе, намечается большое шоу спортивное, Fight Nights, бои. И третье, малая джангариада с концертами и скачками на ипподроме. Да? То есть, что это такое? Они сами провозгласили, установили продление самоизоляции до 20 сентября. А 18 или какого там, 19, да, проводят День города. Сами нарушают то, те указы, которые издают. И потом, какой может быть э, День города? Вот по моему разумению, День города вообще надо устраивать, ну, раз в 7 лет. Нельзя его делать каждый год. Наша жизнь не настолько праздничная, что мы э, каждый год и не настолько у нас э, богатый бюджет города. Что тратить такой, такие деньги. Кстати, вот на этом ВКС надо отметить, что Сангаджи Тарбаев выступил против проведения дня города вот в такой форме. Да? Когда республику накрыла пандемия коронавируса, что нельзя устраивать такие большие праздники, но не нашел поддержки среди членов правительства. Поэтому если даже внутри, на уровне заместителя председателя правительства, просят э, э, снизить вот такой, такую массовость, да? и это разумно со стороны Тарбаева, но э, не прислушались к нему. С другой стороны, прозвучали там онлайн, да без зрителей проводить. А тогда зачем? Если нет зрителей, зачем? Что это за праздник, День города? Для себя Поэтому туда приглашены там первые э, центральные каналы телевидения. Откуда деньги? Лучше бы на тесты да? да, купите лучше тесты. Экспресс-тестирование сделайте да, по ковиду. Возможность людям э, знать свое состояние. Поэтому э, вот об этом э, хочу сказать, что вот это безусловное подчинение, я вот из истории... После откачевки нашей большой, большой части калмыков на историческую родину, даже царь, к нему поступила информация, он обеспокоился ужасающим состоянием степи. И сюда был направлен в конце 18 века сенатор Йенген с одной задачей – установить причины упадка степи. Вот так и называлось. И он, проведя здесь несколько месяцев, объездив большую, большую часть территории Калмыкии, ну, тогдашнего, будем говорить, Калмыцкого ханства, сделал вывод, что э, три причины. Первая причина – это безусловное подчинение большинства, меньшинству. Засилие э, тех людей, которые управляют ханством. Что изменилось сегодня? То же самое, засилие и без, безусловное подчинение большинства меньшинству. То есть, когда люди безусловно падают на колени. Безусловное подчинение. И сегодня это сохранилось. Вторая причина была там, это засилие духовенства. И вот религиозное, настроение, не настроение, будем говорить, религиозное влияние на поведение людей. И мы сегодня его тоже видим. Третье – это пьянство и картежные игры. Предание вот этим двум порокам массово. И сегодня это тоже в наличии. Что изменилось нам за 200 лет? Хотелось бы задать вопрос. Я, я вижу, что особо ничего не изменилось. Поэтому мы находимся в упадке. По, а причины те, которые указал тот сенатор Енгель э, в конце XVIII века. Э, и сегодня все-таки э, вот молодежь, э, девиз нам, э, и, э, как сказать, провозгласила Светный Свет Хаттен Халимбуд. Да? И mm -hmm. сегодня идет пробуждение. Сегодня вот этот наш круглый стол с участием депутатов различных партий говорит об этом. Да, мы нашли общую точку зрения, мы обеспокоены кризисной ситуацией в республике и предлагаем незамедлительно принять меры к исправлению ситуации и консолидироваться вокруг этой задачи. И вот в э, улучшение ситуации мы э, сегодня решили, э, 9 депутатов подписывают письмо о, о вне внеочередной сессии, чрезвычайной будем говорить, сессии Народного Курала, где будет рассмотрен, будут рассмотрены те вопросы, о которых мы сегодня говорили. И я надеюсь, что э, не будет вот такой уж э, реакции, неприемлемой к, к этой инициативе девяти депутатов. Я думаю, что в сроки, положенные по закону, э, такая сессия состоится. Предвижу, конечно, будет такое же давление, как на районных депутатов и депутатов городских. Да? Будут вызывать по одному, давить, переубеждать, для того, чтобы э, не сложилось, чтобы эта инициатива э, благополучно, Испарилась. Вот. Но тем не менее, я считаю, что люди уже просыпаются, пробуждаются. И примером тому Хабаровск, примером тому ШИЭС, при, при, примером тому служит э, э, Башкирия. Башки. Когда люди смогли выйти, э, найти себе мужество и защитить э, свой родной край. И э, они добились результата. Беспримерный, конечно, вот сегодня я считаю, что гражданский подвиг совершают оборокчане, которые стоят уже два месяца. И э, никто с ними ничего не может сделать. но и у них, конечно, не реализуется их задача, но тем не менее, факт беспрецедентный. И... По науке вообще всем рекомендовано, там, силовым структурам, властям, что при сборе 10, более 10 тысяч человек никаких мер силовых, силовых принимать нельзя. Иначе толпа становится неуправляемой. И поэтому с хабаровчарами никаких таких действий не производят. Вот. Я думаю, что в Калмыкии тоже... Надо эти вопросы ставить, для того, чтобы все-таки власти пошли навстречу пожеланиям людей, навстречу вообще сложившейся ситуации, и эту ситуацию надо улучшать. Вот такое мнение, и я рад, что сегодня консолидация депутатов разных партий есть, и она начинает работать. Я хочу единственно пожелать нам успехов, для того, чтобы... И всем нам, гражданам Калмыки, независимо от национальности, для того, чтобы... Потому что все хотят жить хорошо. Чтобы и жить в комфортной среде. С хорошим здравоохранением, с хорошими школами, с хорошими детскими садами. А для этого мы должны действительно консолидировать, консолидировать все разумные инициативы. И никто никого не должен давить. Это относится вот к нашим сегодня управленцам, молодым. Так долго вы не протянете, если вы такое тотальное давление начинаете производить в каждом селе и в каждом районе. Все. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью.